Привет всем, кто смотрит мое очередное видео по субнаутике. В этой серии мы начнем строительство, но первым, что мы сделаем в ней, это будет добыча пузыря, которую мы пустим на воду. Так. Так. Одна. И аккуратно, игра не весь. Ну, игра. Ну, пожалуйста, игра. Игра, ты не должна виснуть. Нет, вот так, все. Рыба. рыба, рыба, есть и в песку набежал. Славись, славись, мы добыли себе еды, мы добыли себе воды, прям сразу с лёд. Но игра виснет, ужасно виснет. ой ой ой как же веснеет приготовленная еда приготовлены к песку И еще одна вода я забыл у меня же две все выпиваем съедаем все теперь мы начнем строить дом, а точнее выбирать место для постройки дома и аптечку еще залечиться, ага. залечиться. Так. Где мы будем строить <смех> там? Так, так, так, так, Давайте посмотрим, может где-нибудь здесь построиться. Чтобы по красоте все было. Возле локации. Как раз сталкеров, чтобы водоросли добывать. Сейчас посмотрим. Так, кислород, это уже надо. Ну игра, ну не висни, ну пожалуйста. Так. Вот, мне вот это место нравится. Пещера. Вторая. Бодро Только я не знаю, куда им ставить буду. Так, посмотрим, Смотрим, куда же мне поставить дом мой новый. Вот, я кажется нашел. Мне кажется нашел вот этот вот утес стартовой точкой да, да да да да да блин я не взял да я забыл взять строитель ну, ладно в том же направлении двигаться в том же направлении я надеюсь вы запомнили Значит, я не запомнил я не запомнил меня топографический кретинизм сильный конечно но все же есть ведь я могу запутаться в юг запад в вот это вся так мы нашли место сейчас сплаваем получается за аппаратом строитель и будем значится за... строить дом да. начинать строить Так, вот он наш строитель. И пожалуй возьмем мы сразу титана. Сейчас, надо посмотреть строитель. А, для фундамента. Где фундамент? Фундамент неизвестен где, да? Фундамент не нужен, что ли? Ага. Угу. Нужно 6 титанов. ладно. Тогда возьмем весь, весь титан, что поместится. Так, а где мои ящики? А, вот они Фух, фух Я уж думал, мы меня ящики были Но нет, нет Нет, открыть Что, здесь он Ладно Здесь что, здесь тоже титан Открываем, вот Складываем весь титан И Я забыл в каком направлении Вот видите, я уже забыл Наверное в этом Вам в этом и так. Нет, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Где-то, где-то, где-то да, да, да, да, смотрим как опасно уже сейчас я боюсь что меня сейчас сталки раскушают кажется вот она нет оно нет вроде оно да да да это оно и я хочу построить комнату. комнату комнатушечку я не понимаю почему а вот он фундамент я дурак <laughs> я не увидел фундамент сразу Воздух mm -hmm. как-нибудь? Что-нибудь? Типа. Не знаю, как... Вот она сложность. Я, я просто не могу определиться, как мне ставить. Собрать. А, так, собрать. Все. Мы собрали. Теперь нам нужна комната. Будет она смотреть. Ну, как в какую сторону, наверное, в Поставь мне, пожалуйста, чертежик. Да-да-да, в эту сторону. И мы ее собираем. Оп, собрали. Э -э, вход. Где мне сделать вход тогда? Наверное, вот с этой стороны коралловый. Э -э, вход у нас, наверное, шлюз, да? Шлюз, да. Мне нужно стекло. Так, сюда надо маяк поставить. Вот что еще. Маячок. Я не помню, что нужно для маяка, какие материалы, сколько именно. Поэтому сейчас сама, сама, сам, сам, сама. Фу! Все. Язык плетется. Ой. С Смотрим. Чертеж делаем. Маяк делаем. Стекло и идем. переплыл Все, мозг плывет. Мозг плывет. А, маяк. Сначала маяк. А, где? Вот, радио маяк. Медная проволока мне нужна. У меня вроде есть медная проволока здесь. Нет, медная проволока. Да, есть, есть, есть, есть, есть. медная проволока, есть. Есть. делаем радиомаяк и теперь так эм, да. а, и теперь мне остается лишь стекло стекло стекло стекло стекло стекло папа может быть сварка еще нужна, Я не знаю. Не знаю зачем она там, но может быть нужна. Э -э что насчет чертежа? Сейчас вот так. Нет, четыре. Чертежа. Э -э нет, нет, нет, оборудование. Настенный стенный шкафчик, а, -а, -а, -а. шкаф титанстик тоже нужно. Так, ладно. Тогда мне нужно еще стекло. У меня здесь есть кварц? У меня здесь нет кварца, у меня есть здесь соль. А, поэтому мы сейчас идем и берем кварц на стекло. Так, вот здесь. Кварц, медь, кварц. Забираем весь кварц. Переделаем сейчас весь кварц в стекло, в стекло. Так, ресурсы основные стекло. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. стекла э -э думаю хватит а так воду мне надо сейчас сделать воду не забываем про еду и воду не забываем но уже здесь рыб пузырей нету вот что вот что вот она еще одна есть последняя видим последняя рыба пузырь в этом биоме Это ужасно плохо, ведь я еще не сильно так и разбился. Я только начинаю строить дом, ведь, ну, собственно, да, я только начинаю строить дом. <св> а мне еще жить и жить. Де да, я знаю. Dehydration де detected. Понимаю. Делаем. Просто dehydration де detected. И сделаем... Так. ]So Все. Можем плыть э -э, в той стороне. Поплыли, поплыли, поплыли. та та та та та да та да та да да да что да да да да да ночь затмение вы это видите это это затмение это затмение офигеть вы понимаете только что мы сейчас видели мы видели лунное затмение или что это я не знаю что это пусть будет солнечный затмение да какое лунное. я буду считать что это солнце поэтому все это солнце. <смех> <смех> так надо так разместить его вот так м1 все маяк один мы теперь знаем где наш дом теперь нам нужно сделать шлюз М -м или нет или не так а вот здесь. Да, да, да. Вот здесь И делаем. все э -э, Можно мне забраться? Да. И... Как же тут просторно оказывается? Так, что насчет... Мне надо как-то прочность повышать. 10 of oh. там кислорода нет там нет кислорода понимаете это ужас там нет кислорода как же не его сделать там генератор что что и какой должен а, смазка у меня там только, да? Жаль. Ладно, тогда сделаем шкаф. Так. Да, здесь тратится. Здесь тратится наш кислород. Как где? Где? Почему? Нет, я хочу прям вблизь вот так все и убираем сюда строитель и стекло с титаном так выходим вон он наш корабль так мне нужно придумать что делать с кислородом внутри моего дома? Базы. Базы дома? Не знаю. Ну вот как-то даже без понятия. эти замолчали выпал задумался как все-таки мне быть с кислородом может быть что-то здесь есть такое нет здесь вряд ли что-то есть здесь ничего такого нету здесь как я вижу тоже прикольно надо сделать себе да о вот эти надо штуки сделать а, вот! Комплект проводов и сечет волокно мне нужен. Да, ребризер мне нужен. Кажется, он мне нужен. Так. Комплект проводов делается из... Два серебряной руда. Ужас. Ладно, тогда с простого строго возьмемся мы. Титан еще взять. Вот она, вот она. Собирали ресурсы, теперь их быстро. Вообще вот прям максимально быстро все тратим. В шкафчики под номером шкафчик что есть? шкафчики есть что-то. В титане уже ничего нету. И надо по пути уже опять взять рыбу пузырь. Найти.. Так... Так... Так... Так... Так... Так... Так... Я здесь не вижу рыбу пузырей. Вот что проблемно. Мы уже почти доплыли к дому. Поэтому... Ну, мы уже доплыли к дому, если быть точнее даже. Так... На поиске Пузыря Пузиря и Интересно, что может означать эта музыка? Может быть она означает, что. А, нет, просто то, что я стою. Ладно. Понятная игра. Решила меня обмануть. Ой-ой-ой, сейчас меня сталкир кучит, это соль. 30 Ого! Ты кто? Ты кто? Стой! Рыба! Рыба! Блин, влагает! кто-то такое существо ладно поднимаемся наверх пока я не умер с кислородом и так с воды умру сейчас да ну хватит лагать игра хватит пожалуйста игра пожалуйста ты же ты же хорошая игра хватит лагать пожалуйста вот, сейчас заборщик транспорта у меня будет. Да. Вот, вот металлом просканировал я, пока было время. Ах ты ж, сука! Это опасная рыба. Извиняюсь, конечно, за сука. Но сами видели, она не, она не предупредила, что она такая. Так, э, чувствую, Emergency. у меня пришло время Severe. делать делать, делать из, из, из, из, из, из, из, из хлорки воду. Игра не перебивай, пожалуйста. Медь. Соль. Соль. Попыли эмоденции. Ten seconds of oxygen. У меня 8% воды, вы понимаете? Я сейчас просто могу умереть. Спокойно, блин. Прям вот вообще не думая. Давай, давай, давай. Блин, вот понимаете, глупо вот так вот. Ты плывешь, получается, в воде. И тебя мучает жажда. Вот, блин, это... Самое ужасное, реально. Это худшая пытка. Я бы должен до своего.. Своей.. Своего, своей капсулы. до да, своей капсулы доплыть я должен. Хотя бы. В идеале бы рыбку пузыть. жизнь я буду сейчас использовать хлором. Хлором, хлором чистить. И меня уже штормит, по-моему, нет? титановый силикон, хлорка образец обычного коралла давай Аба-ба-ба. пусть будет плита я надеюсь это будет не то не то это кораллы это плита образец обычного коралла я не пишу здесь кораллы сволочь меня кто это кусает здесь? А -а -а -а, сталкер за мной побыл, вы понимаете? Я сейчас умру от жажда. Я сейчас умру от жажды. Я я хочу воду. хочу воду. Мне нужна хлорка. А хлорка делается, да? Я умру. Считайте меня нет. И да не будет. Может быть я успею хотя бы вещь переложить. Так, уличет. Warning, uh. dehydration level critical, metabolic процесс disrupted. Что делать? Что делать? Ах, хочу, хочу, хочу рыба, хочу вас, хочу вас, рыба. Рыба! Я закликиваю, я закликиваю. Просто закликиваю. Может, успеет? Может быть? Я сомневаюсь. У меня такие крики еще... У такие крики сдают давай быстро хотя бы хотя бы чуть-чуть воды себе чуть-чуть чуть-чуть чуть-чуть три процента 3 процента -а -а! воды это же ужасно не я умру я сейчас умру я нету рыбы пузырей не иду. нет здесь рядом рыб, пузырей Конец, это конец. Я просто не не нет у меня уже вокруг вокруг рыб пузырей. Вот она, вот она. В меньшем количестве млекопитающих человек, человек, человек. Я сейчас персонаж просто умрет с жажды, пока я тебя поймаю. Я ее не мог поймать. -мо, влагает еще. Есть. Да, я умер. Я умер. Жалко. Я, получается, чуть-чуть не доплыл. Да. Оу. О, как обычно. Как обычно, игра меня пугает своим видом. Своим ужасным, отвратительным Непонятно каким видом Все. В этот раз здесь такого не помню Что-то у меня Маяк прям скачет ужасно Что такое? Странно Лодка вроде на месте Но что-то как-то прям Сильно скачет маяк Обычно он просто увеличивается А тут прям скачет мы уже почти доплыли. Да, мы уже почти доплыли. И сейчас возобновим свой инвентарь. Весь что был. И пожалуй, пойдем строиться дальше. Музыкальный минуток. Так, забираем. Что у нас было? У нас был сканер, у нас было, Ничего у нас отсюда не Нет, у нас была смазка еще отсюда яйца мы можем вернуть э -э, взять еще пузырь и все вернуть также я хотел бы попробовать наверное сварочный аппарат или не надо или надо даже не знаю даже не знаю даже не знаю так мне нужен мне нужен так, может остановить поток воды о, о силиконовая резина две штуки а, у меня есть силиконовая резина нет, у меня здесь, что я была вертикальный соединитель Уга. а что повышает? фундамент, да, плюс? так, та минус, то та минус, то минус угу. обеспечивает оптимальные условия для флоры и фауны, добавите Добавьте в шлюз для входа. О, -о, -о. так, это минус, это все минус. Я здесь не вижу, что добавляет, что добавляет. Коммуникаторной передачку сделать. мотылек бы сделать да прям было бы жести как клево но мотылек мы не сделали ладно идемте идемте к нашему маяку 1 в нашу базу по пути надо собрать рыба пузырь она никогда не будет лишней отпустим ее где-нибудь поближе вы понимаете игра издевается сейчас она она она она издевается вот не было же не было вы видели не было в округе рыб пузырей все три штуки сразу три штуки рыб пузырей игра издевается просто вот по жесткому так мега издевки от игры Мне сейчас главное это поставить биореактор он сможет тогда вырабатывать энергию и появится у нас кислород внутри мы мы открываем мы забираем не знаю, что нужно что нужно что нет да блин так я надеюсь успею биореактор Ой. Ну да. Устанавливаем. И... Он установился. Он установился. А, что? Использовать? Давай, я не знаю, переложить. Фух. Power restored. All primary systems online биореактор получается это такая мусорка компостирует и органические при да мусорка реально мусорка извиняюсь получается нам нужен тогда еще солнечный панель два кварца нужно а так два кварца кварц где-то рядом Little. Был. Где-то был, рядом еще. Вот один кварц штука. И где-то должен быть второй близости. прям. Вот здесь выступ известника. Титан подобран. Вот он, еще один, кварц. Кварц взят. Теперь мы можем даже еще один кварц есть теперь мы можем построить нашу солнечную панель которая строится на земле под солнцем для накопления все такое Т -т -т -т -т. Все, так. все устанавливаем энергию нам теперь дает заходить внутрь добро пожаловать на борт капитан говорит нам наш корабль корабль. и теперь мы должны поставить изготовитель нам нужен комплект про комплект проводов и компьютерный чип кажись мы этого не сможем сейчас сделать ну, давай сделаем коммуникатор так, как был как говорится а, его можно прям в шлюзе устанавливать. Вообще хорошо. Где-нибудь вот так, чтобы там торчала. Устанавливаем его. Все, теперь мы можем общаться наверняка с моим э, Тем. мои тем, да. М -м -м -м. Прочность, прочность надо повысить. Как? Да, как мне повышать прочность? сделать аквариум еще раз у нас имеется все сделаю аквариум где-нибудь где-нибудь здесь что Что такое аквариум а вот так он тоже получается как шкафчик ставится да давай вот сюда его установим тогда и вот рыба пузырь сюда вообще шикарно вот она у нас рыба пузырь все клево ну-ка а, передать я ничего не могу что я могу переветовать пере пери? могу могу наверное могу только органические предметы ясно тогда давайте поплывем возьмем несколько рыб Покушать. Сделаем себе еды. Сделаем себе всякой всячины интересной. Ну давай. Вы понимаете? Я закликиваю. Я всегда закликиваю. New Потому что я не умею ее ловить. Я ее закликиваю все время. Медь. Где же серебро? А? Мне нужно серебро. В большом количестве при этом в огромном количестве если быть точнее это я соврал сейчас в большом в огромном количестве грозди семя чуть чуть чуть чуть чтоб были а то они нужны да вообще все нужно в этой игре вообще все нужно в этой игре поэтому как-то вот так <.pound> так, Посмотрим Получается Мне нужно сейчас поесть И искать серебро Да можно у вас Видимо нельзя Грависфера куда-то Все время уплывает Непонятно куда Я хотел сделать Еды Еды Бумеранга приготовить. Бумеранг. Так. И рыбагари. Теперь мы можем скушать его. Ого. Мы восстановили нашу еду, восстановили нашу воду. И теперь нам нужно сделать кучу резины. Резины. Две штуки резины сделаем, получается. Лишь. Но все же. Хоть что-то. Хоть что-то. Хоть что-то. А -а -а, переносчик транспорта. Не очень нужная нам пока что вещь. Оборудование я хотел себе сделать что-нибудь. Ребрызер я хотел себе сделать. Да. А резина мне нужна была для чего? Для чего мне нужна была резина? Кто помнит? Я не помню. Кто-нибудь помнит? Бензол, синтетические волокна, уран, компьютерный чип для изолированная серебряная обработка. Может быть тогда в конструкторе, компьютере, что это такое? Строительный. Специальная вещь. Строительный вещь. Как же я ее назвал сейчас? Ужасно. Комплект проводов. Компьютер. Чип Титан. Каждые 30 минут. А, -а, а Титан. Кварц. Табличка. Пометки можно оставлять. Энергетик. Нет, мне нужен прямой стеклянный коридор нет нет прямой коридор да вот этот прямой коридор угловой стеклянный коридор прикольно прикольно усиление корпуса вот литий и титан литий что из чего сделаем литий из чего делается а основные материалы, сте, так, так, стекло, флор, космазка, магния, эмулированная, пласталевый слиток. Литий, из чего делается? Или литий ничего не делается, а литий сразу готов. Да, кажись, литий надо сразу готовы искать. Ладно. Тогда всем спасибо за просмотр. На этом я завершу эту серию. В следующей серии мы будем искать литий, серебро и продолжим строительство нашей базы. Так что не забываем ставить лайки за это, подписываться на мой канал, смотреть остальные видео и обязательно оставлять комментарии под всеми ними.